Трясающая тишина. Где-то там говорят наши старые знакомые. Прислушайтесь. Закройте глаза. Сконцентрируйтесь. Я слышал, люди любят все контролировать. Кроме эмоций. Они привыкли создавать их неосознанно. Например, гнев. Как это создавать? Представь, что мысли — это деревья в большом красивом лесу. В лес залетела маленькая искра. Лежит, тлеет. Деревьям она не нравится. Они качаются, пытаются создать ветер, чтобы прогнать чужака. Так организм отвечает на вторжение извне. Раздражение. Но от ветра все больше веток летит в огонь. Он расползается. И вот... Выхнул пожар. Гнев. Он не щадит никого. Сжигает траву, деревья, цветы. Как думаешь, из-за чего так случилось? Из-за других людей, обстоятельств. То есть в твоем лесу, в твоей голове, другие решают, нужно ли устраивать пожар? Там есть кто-то, кроме тебя? А может быть такое, что это ты накидываешь в огонь дров Мыслей, эмоций На автомате, без контроля Но это происходит само собой Эмоции оказываются сильнее меня А представь, что ты можешь выбирать Хочешь ты огонь или нет Ведь он может быть другом Если нужно приготовить мясо или согреться или взять себя в руки в случае угрозы. Действовать активно, защищаясь от хищников. Тогда огонь будет полезен. И как выбирать, разводить огонь или нет? Злиться или нет? Сейчас покажу. Прекрасно. Вот моя бумага, чернильница, перо. Деревянный стол, на нем свеча. Но пока рано рассматривать мое жилище. Посмотрим, где вы находитесь. Красота. Здесь зима. Холодно. Какие ощущения? Градусов 10, может 20 ниже нуля. Зябка. Легкая дрожь пробегает по телу. Но холод приятный. Бодрит, освежает. Посмотрите по сторонам. Что вокруг? Красиво, Горы Под ногами узкая тропинка Можно сделать несколько шагов И почувствовать, как снег хрустит под ногами Яркое солнце Поднимите голову Лицу сразу тепло Хорошо А какой запах Свежий, морозный Одежда теплая? На капюшоне мех Искусственный или натуральный? Нос и щеки немного замерзли. А остальному телу тепло. Приятное чувство. Посмотрите на снег. Он искрится, сверкает. Если взять его в ладони, слепить снежок, можно вспомнить что-нибудь хорошее из детства. Запустите его куда-нибудь вдаль. Летит в воздухе. Сверкает, как маленькая комета. Смотрите. Впереди, под деревом, кто-то сидит. Перегородил тропинку. Вокруг огромные сугробы. Так просто не обойти. Может, странник или лесной дух? Подойдите ближе. Одет в грязную старую одежду, перемазанную чем-то липким. Какого она цвета? Коричневого или зеленого? Видите, заплатки на волохоне. Сальные, длинные волосы. Будто на зло своим видом портит прекрасную горную дорогу. В воздухе стоит жесткий, кислый запах. Горлу подкатывает ком. Как только появляется раздражение, начинаешь погружаться в эмоции, и связь с реальностью истончается. Странные глаза. Он смотрит куда-то вдаль, словно не обращает внимания. Зрачки человеческие или больше похожи на кошачьи? Лицо в бородавках, во рту видны кривые, прогнившие зубы. Как-то не по себе. Обойти его через огромные сугробы будет крайне сложно. Не хочется просить освободить дорогу. Но, видимо, придется преодолеть себя, перетерпеть. Он напоминает людей, которые вынуждают упрашивать себя. Мешают пройти к цели, получить то, что хочешь, то, что заслуживаешь. Рядом с ним воспоминания оживают. Может, вместо его лица видно лицо человека, который когда-то заставил пережить что-то подобное? В такие моменты начинаешь концентрироваться на старых обидах, и связь с окружающим миром теряется. Хочется замять раздражение, утопить, чтобы не показывать. Вдруг он опасен, но оно уже копится. Нельзя же стоять здесь целый день. Может быть, крикнуть, чтобы отошел с дороги? Но его глаза блуждают где-то далеко, будто не слышит. Кажется, на его обветренных губах промелькнула усмешка. Что-то вроде презрения, словно нарочно игнорирует. Может, в его чертах лица промелькнул человек, который считал вас чем-то несерьезным, мелким. Смотрел свысока. Сейчас рациональная часть мозга отключается, и все внимание начинает подпитывать агрессию. Он смачно сплевывает прямо на снег и продолжает смотреть вдаль. Злость медленно закипает внутри, как чайник на огне. Сердце ускоряется. Губы сжимаются, в животе разгорается нехороший огонек. Если раньше можно было постараться обойти его, то сейчас хочется пойти на принцип. Отшвырнуть его с дороги. Ноги сами несут вперед. Хочется схватить его за шкирку и встряхнуть как следует. А может и утопить в этом снегу. Челюсти напрягаются, вены набухают. Зубы начинают скрипеть друг об друга. Сосредоточенность на злости усиливает ее. И она разрывает контакт с реальностью. Он уже близко. Хватайте за засаленный воротник. Он ударил в грудь. В глазах темнеет. Голова кружится. Дыхание сперло. Его губы прорезает мерзкая усмешка. Еще один смачный плевок на снег. Может, в его чертах промелькнули лица людей, которые причинили боль, не ставя ни во что, ни ваши чувства, ни вас. Воспоминания застилают зрение и выходят на первый план, замещая реальность. Что-то быстро меняется в теле. Посмотрите на свои руки. На них когти, острые, как стальные крючки. Во рту выросли клыки. Тело словно что-то накачивает. Оно становится мощнее. Мышцы набухли, стали твердыми, как сталь. Ярость, кипящая где-то в груди, заставляет глаза гореть изнутри. Как будто хочет взглядом расплавить обидчика. Эти чувства уже не сдержать. Остается только выплескивать, не думая о последствиях что то нестерпимо тянет вперед. Бегите к нему. Прыжок! Ноги подбрасывают в воздух. Так высоко, как никогда. Но он уворачивается. Ухмылка криво изгибает его лицо. В свете солнечных лучей видно шрамы на лице и грязной шее. Он становится крупным, мощным. Слышно хруст. Кажется, что его кости вытягиваются. Руки и ноги в момент обрастают шерстью. Глаза зажигаются бешеным огнем. Появляются когти, клыки. Как будто смотришь на себя в зеркало. Но это уже сложно заметить. Зрение видит перед собой только врага, которого нужно уничтожить. Бросайтесь он уворачивается. Еще раз. Рвите когтя. Верьте по лицу, по груди. Он отвешивает мощную оплеуху. Боль пронзает лоб. Вставайте. Прыжок. Удар. Быстрее. Ускоряйтесь. Мышцы рвутся от напряжения. Суставы хрустят. Ляски стонут. Но последствия сейчас никого не беспокоят. Важна только собственная злость. Собственная волна. Куда? Сердце бешено колотится. Дыхание частое, резкое. В глазах темнеет. Голова кружится. Во рту плавает металлический привкус. В боку уже колит. Противник в рваных ранах. Но посмотрите в его глаза. В них мелькает хитрый огонек, даже не выдохся. Перекошенная улыбка не сходит с лица, резко подскакивает и бьет коктистой лапой в грудь. Дыхание прерывается, в глазах мелькает смазанная картинка. Не получается сделать ни вдоха. Спина влетает в дерево с оглушительным треском. Резкая боль пронзила затылок и позвоночник. Чувство удушья. Воздуха не хватает. Вот так это все и закончится. Мелькает где-то в голове. Снег тихонько ложится на землю, сверкает в солнечных лучах. Огромное дерево за спиной шелестит ветвями на ветру. Солнечные лучики скользят по груди, рукам. Лицу отдают расслабляющее тепло. В воздухе пахнет хвоей. В такие моменты переключаешься со своих переживаний, возвращаешься к реальности. Снежинки падают на лицо и растекаются маленькими каплями. Теперь уже не хочется драться. Ради чего? Хочется только пару минут, чтобы насладиться тем, что вокруг. Последний раз почувствовать, потрогать, посмотреть, вдохнуть запах, ощутить вкус. Окружающий мир возвращает трезвый взгляд на вещи. Сверху падает желтый листик. Наверное, я висел там с осени. А вот еще один... И еще посмотрите наверх. Высоко на ветке. Ваш спутник, зверь. Отсюда видно хитрые лучащиеся, добрые глаза. На его ветке полно снега. Двигает лапой, кучка снега переливается в солнечных лучах, летит и падает на голову, как ледяной душ. Возвращает ясность мыслей. Разотрите снегом лицо. Вот так. Снежинки приятно покалывают. Стекают по ладоням. Как вода из чистого горного ручья. Физические ощущения окончательно восстанавливают контакт с реальностью. Когда это происходит, агрессивные галлюцинации испаряются. Кстати, где противник? Посмотрите вокруг, куда он делся. Никого нет. А, вон там, под деревом, что-то маленькое. Встаньте, подойдите поближе. Крошечный, мохнатый грызун. То ли хомяк, то ли морская свинка. Шерсть топорщица. Черные глазки бусинки недовольно сверкают. Усики забавно подрагивают. Носик сопит. Как-то так выглядит объект гнева, когда связь с реальностью возвращается. Мозг любит фантазировать, превращая хомяков в чудовищ. В сумке, кажется, остался сыр. Дайте хомяку кусочек. Сердито супится, попискивает. Но сыр берет. Сосредоточенно грызет, пыхтит от удовольствия. Можно спокойно обойти его стороной. Теперь он не блокирует тропинку. Талика Юмора вышвыривает остатки бесполезных эмоций. Хорошо. Можно расправить плечи, с удовольствием вдохнуть свежий морозный воздух и двигаться дальше по приятно хрустящему снегу. В ближайшее время вряд ли что-то сможет вас задеть за живое. Вы к этому готовы. Но если сегодня возникнет раздражение или злость, вы знаете, что делать. Вспомните, что чем меньше в такие моменты сосредотачиваешься на себе и больше смотришь вокруг, тем легче сохранить контроль. Поддерживайте связь с миром. Поймите, что действительно творится вокруг, какая мотивация у человека, который словно нарочно выводит из себя. Думайте об этом рационально. Так легче сохранить равновесие и спокойствие. И меньше шансов у любой проблемы устоять перед вами.